Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я покажу, как SolidWorks построить бутылку элементами твердотельного моделирования, так как предыдущий урок был удален по запросу Сельхуддина. Строить бутылку заново я не буду, я покажу основные моменты и покажу, как вычислить внутренний объем бутылки и как подогнать его под нужные значения. Но первое, что нужно построить, это эскиз. Я думаю, эскизы все строить умеют, в этом ничего абсолютно сложного нету. Построить эскиз и наложить необходимые взаимосвязи, такие как размеры, углы, либо взаимосвязи между примитивами эскиза. Клинеарность, равенство, параллельность, ну и так далее. После того, как мы построили эскиз, его необходимо замкнуть и с помощью команды «Повернуть» вокруг своей оси, вокруг этой центральной оси, сделать твердотельный элемент. Вот таким вот образом он выглядит. Команда «Повернутая бабушка» основания. Затем я строил дополнительную плоскость для того, чтобы сюда добавить логотип компании Nestle. Об этом я уже рассказывал. В описании будет ссылка на этот видеоурок. Можете его посмотреть. Затем я делаю вырез для ручки. Для того, чтобы в последующем здесь сделать ручку. Потом его зеркально Отражаю. Получается вот такая вот заготовка. Делаю э, вырез под пальцы для того, чтобы здесь можно было схватиться. Вот как выглядит этот эскиз. В эскизе я уже сделал скругление э, радиусом 5 мм и радиусом 20 мм. После этого я, после этого я добавляю э, логотип. Сюда о логотипе я уже э, рассказывал, как его добавить, как перенести контура из формата DWG И дальше я делаю скругление. Скругляю область с ручкой, потом добавляю еще скругление. Теперь уже скругления идут на самом корпусе бутылки. После добавления всех необходимых скруглений необходимо применить э, команду оболочка. Она дает возможность удалить одну грань, это вот э, верхняя грань у горлышка, и сделать тонкостенный элемент толщиной 2 мм. Если мы разрежем сейчас э, модель, то мы увидим, что она сделана в виде тонкостенного элемента. Но при э, применении команды разрез э, вот Solid отрисовывает с такими вот ошибками э, верхняя часть горлышка бутылки. Поэтому э, для того, чтобы избежать э, таких искажений, необходимо добавить сюда еще один э, элемент для того, чтобы это горлышко было внутри цилиндрическим, а не повторяла э, вот такую сложную внешнюю форму с ребрами жесткости. Проверим еще раз. Убираем команду разрез, щелкаем ОК. И теперь внутри здесь у нас цилиндрическая ровная поверхность и снаружи тоже у нас все в порядке. После того, как мы построили полностью бутылку с логотипом, необходимо теперь высчитать внутренний объем, который она может себя вместить. Да, кстати, сейчас пока применен материал АБС можно применить материал по для того, чтобы посчитать массовые характеристики. Ну, примерно сейчас бутылка весит 1 килограмм. Я думаю, это значение вполне приемлемо. Для того, чтобы вычислить внутренний объем, который может вместить себя в бутылку и подогнать его под нужные значения, если он нам не подходит, мы рисуем дополнительную бабышку, дополнительное тело. Тело это будет закрывать э, горлышко, толщиной всего лишь 1 мм это будет бабышка, для того, чтобы создать замкнутый объем. После чего мы рисуем еще одну вытянутую бабышку, она у нас уже будет имитировать воду. То есть, допустим, мы э, хотим наливать воду вот, э, до этого уровня. Простой совершенно эскиз. Высота эскиза 400 мм. Ну, ширина нам здесь не важна. Главное, чтобы он полностью перекрывал габарит бутылки. И затем мы применяем команду соединить. Здесь мы вычитаем одно тело из другого. Сейчас я отредактирует команда команду. Здесь мы выбираем тип операции удаления. Бабышка э, вытянуть 2. Это вот этот элемент. И бабышка вытянуть 3. Это наша сама бутылка. Щелкаем окинь. И здесь нам предлагает Solid. Какие нам тела необходимо оставить. Нам необходимо оставить тело 2. То есть внутренний объем бутылки. Щелкаем накид. Итак, внутренний объем бутылки представляет из себя вот такую вот сложную форму. Для того, чтобы посчитать э, массу и соответственно узнать объем, который э, занимает это тело, необходимо изменить э, материал с АБС на воду. Если у вас здесь нет в списке э, часто используемых материалов э, воды, можно щелкнуть по кнопке редактировать материал и здесь вместо пластика выбрать другие не металлы и вот здесь будет вода применить, закрыть Итак, у нас теперь это тело состоит из воды и щелкаем массовые характеристики у нас получается 18,67 килограмма. то есть до 19 литров нам не хватает 330 грамм откуда эти 330 грамм мы можем взять в принципе мы можем поднять Uh, уровень воды еще немного, но ну, это здесь прирост будет очень маленький. Да и uh, это делать опасно, так как uh, при транспортировке бутылка может uh, разрушиться из-за того, что uh, слишком большой внутренний uh, объем жидкости там налит, она может просто например, треснуть при каких-либо деформациях. Ну, первое, что мы можем э, уменьшить, это вот эта вот выемка в дне. И, соответственно, второй мы можем уменьшить э, объем, который занимает ручка. Так, давайте отредактируем эскиз 1. Здесь вместо 30 мм давайте поставим 20 мм. И посмотрим, как это повлияло на внутренний э, полезный объем. Изделия. модель перестроилась и теперь смотрим на массовые характеристики у нас получилось прирост 120 грамм 18,79 килограмма нам еще необходимо 210 грамм воды сюда вместить до 19 литров но давайте еще раз отредактируем эскиз 1 Пусть здесь будет у нас не 20 миллиметров а допустим 10 и здесь давайте поставим 15. Здесь необходимо поменять нам радиус с 200. Но давайте сделаем поменьше. Вот таким вот образом. Точнее побольше радиус сделаем. Радиус у нас будет... Давайте 5. Вот так вот. Так у нас модель снова перестроилась. И посмотрим еще на массовые характеристики. Во, 18, 970, 97 сотых грамма. Нам не хватает 30 грамм воды. Ну, Я думаю, можно пренебречь конечно, 30 грамм воды. И просто а, увеличить высоту а, того элемента, который у нас имитирует воду. Давайте здесь вместо 400 напишем, например, 402 миллиметра. Думаю, как раз 2 миллиметра нам будет достаточно для... Увеличение внутреннего объема до 19 литров. Смотрим массовые характеристики. 18-990. Еще 1 мм. И... давайте 1 миллиметр добавим смотрим, вот 19 литров ровно 19 килограмм ровно 19 литров внутренний объем бутылки так, значит от э, дна это 404 миллиметра. ну что ж, отлично мы э, добились необходимого результата э, полностью э, оставили почти что полностью оставили изначально спроектированную геометрию это очень хороший показатель, когда не нужно по 100 раз менять одно и то же и добились внутреннего объема бутылки в 19 литров и здесь есть еще запас от полной высоты бутылки то есть, вода будет налита не под завязку, а будет какой-то свободный объем, это очень хорошо Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.